12 марта, плюс 3, где-то около 12. Э -э, надо градусик перевесить, чтобы было удобнее. Вот моя теплица. Полюбуйтесь, дверь открытая. Для тех, кто не знает, что закрываю, что не закрываю, температура в теплице будет одинаковая. Да я даже эту дверь и ту открывал, и все одинаково. Понимаете, смысла нету закрывать. Э -э, хоть на ночь... Хоть и днем. Смысла нет. Как, э, дело в том, что <coughs>, если там на ночь будет минус 10, то и здесь будет минус 10. Если там будет минус 20 на улице, то и здесь будет минус 20. Хоть закрывай дверь, хоть не закрывай. Это для тех, кто не знает. Что касается дня, вот сейчас там плюс сколько? 3, я смотрю, плюс 3. А тут не плюс 3, нет. Тут вот 20. Плюс 20. <coughs> вот так теплица. Работа? Да, работа море. Печка неудачная. Никому я не рекомендую. Это воздушное тепление, это говно. Вот, ну, может резко сказано, но все равно. Ну, смотрите, даже если, вот как другие делают, эту печку можно было поставить там и вывести трубу. Вот труба в, вот в таком положении она бы шла, правильно? На метр-полтора от грядок. Получается что? Тепло вниз не идет? Нет. Оно бы поднималось Вверх и грело вас потолок Оно никак не может греть К чему я пришел? Только водяное отопление Понимаете? Одно водяное, водяное отопление под Землей Вы можете электричеством Отапливать, я не знаю, электропленами Ну короче, землю обязательно Нужно подогревать Вот, а воздух Тоже обязательно Должно быть водяное отопление Опять стоят а радиаторы ну где-то хотя бы метр через два вот двойные стенки 10 ни в коем случае от 15 сантиметров толщина и больше и обязательно двойные что тут что тут вот эта вот э, форма крыши неправильно почему потому что там снег накапливается вот в этом году в четыре раза больше среднегодовой нормы выпало Я задолбался. Я не знаю раза три или четыре невозможно дотянуться Идешь и табуретку переставляешь И сгартовываешь Почему? Она бы выдержала Она бы все выдержала Но дело в том, что нужно, чтобы земля Прогревалась сейчас И я на будущее сгартовал Потому что сейчас я покажу, какие там кучи Охрененные <coughs> Вот Вот такие кучи Вот это все Вот эта вся куча Была наверху Вот это я уже выкинул Туда, через забор ну, Получается, вот видите, какая кучка Нормальная, да? Вот это все сверху Там, я не знаю, если в но ну, где-то метр пятьдесят Это еще снег осел Что делаю? Вот у меня тут клубника Под слоем э, Этого хуя. Вот буду брать лопату И вот этот снег весь Через забор нахерен пусть она оттает. Дело в том, что очень неудачно. У меня была тут клубника. И я не подумал, сделал теплицу здесь. Потому что, чтобы, ну, не посередине огорода же делать теплицу. А сейчас я вижу, что это неправильно. Нужно посреди огорода делать. Вот и все. И там не будут вот эти деревья затенять, блин, долбаные. в январе она ложится на это... Тень на теплицу это совершенно не надо. По теплице, он, видите, дырки такие Собственно, плен корнирована, выдержала все чики-тики китайская без всякого фестуоя, нормально. Ну, правда, ветров в этом году таких не было, как раньше. Вот это мне не нравится, нужно просто пройти вот эти дырки. Ну, что это такое? Это поликарбонат покоробило. А вообще поликарбонат я недоволен, а три года его все, там еще надо. Сверху вот получается, почему я недоволен, потому что ставил табуретку, вот так вот передвигал и плоскорезом оттуда снег убирал, это не дело. Стена вот эта вот южная должна быть где-то ну, по вашему росту, скажем, ну хотя бы полтора метра, выше не надо полтора делать. И вот в этом случае уже можно палкой, на палке там что-то сделать и сгартовать просто без всяких табуреток это будет лучше всего Так, ну здесь вот хвою чтоб ходить, ну, чем плохо, что дождь идет и все сюда и пошло тут, и тут если ходить, то до того расколбасится а, вот поэтому прикрыл хвою, чтобы к ногам грязь не прилипала, плюс чтобы трава не росла а вот это черное, ну, я где-то увидел, я не, не сторонник это, а просто бы материал положил с тем, чтобы солнце падало, это нагревается, поток горячего воздуха идет сюда, больше прогревает и вот эту изморость убирает, это, ну, она ничего не дает, я считаю, нет. Единственное, что форму теплицы нужно не такую делать, действительно, вот так, и оно идет вот так, оно должно вот так вот идти и под своим весом стекать. Пленку хочу попробовать светлиться. Говорит, и прочно, и на 7 лет хватает. Поликарбонат, ну что, не знаю, 3 года и все, мы можем выкидывать. Я сейчас не могу подпрыгнуть вам, как птичка зависнуть, или как стрекоза, и показать, как она сверху делает, и лестница где-то. Вот. Ну, короче, вот я. что Вот. Вот я футболочки. Ничего, загораю. Первый загар. В принципе, можно и футболку снять, я парень горячий. Вот, ну, пока. Воздух прохладный, солнце уже так печет на солнце. Вот, такие вот работы на 12 марта. Я не знаю, я в прострации, я не знаю, чем заниматься. Цветы не идут, по электричеству я посчитал. Но это просто конкретно нужно показать, что там, чем я недоволен. Ну, недоволен я, да. Вот. и моя мысль. А что это потеплиться, потеплиться? В магазине цветы мои стоят. Вот я планирую из магазина выносить сюда, потому что ламп я посчитал. На столе должна быть не одна лампа, а там должна быть 12 ламп, оказывается. будто Потому что они тянутся, эти ростки. Ну, то надо туда идти. Я там свет выключил. Не знаю. Вот. И от этого света, я не знаю, от... Я еще не знаю, от лампы это или не от лампы, но у меня вены на руках вздувались, голова болела и сердце кололо, то ли от лампы или ничего. Когда включаешь приемники, трещит, об этом видео было. Выключаешь лампу, не трещит. Лампа, я считаю, самая мощная, там 50 ватт, светодиодная, которая на фонарных станках, э, столбах устанавливается для освещения. Да, она свет дает мощный, самый мощный, я поэтому ее взял, ну, для здоровья вредно, я не знаю, одна лампа вредна, а если их там будет 12, это только на одном столе 12, а если полностью 100% заполнять э, пространство то под цветы, то получается и внизу 12, и здесь 12 и здесь 12, и по этой стороне 12 это вообще одна лампа 500 рублей ужас я так не разорюсь не на что будет трусы купить. До этих лампах. Смысла нету. Вот э, окупаемость. Рассада. Что там? Рассада вот такая вот стаканчик, капуста, но у нас 10 рублей будет стоить. Когда вот все выпрут и все. Вот. Что такое 10 рублей? А, а сколько себестоимость тогда? На одних лампах там прогоришь. А в плюс питательный грунт, плюс семена, плюс электроэнергия, которая эти лампы потянут. Я не знаю, один стаканчик будешь продавать капустой по 10 рублей, а себестоимость будет стаканчика 100 рублей. Ну так, пример, да? Ну и смысл какой покупать. Поэтому я что хочу сюда выносить, вот сейчас сколько там? 20, да? 20 градусов вполне можно выносить, расставлять здесь рассаду. И пусть она и нагревается, и солнцем подпитывается. Для чего я теплицу, собственно, строил? Ну, вообще, я не знаю, рассада у меня что-то не получается. Во-первых, грунта у меня нету. Нужно машину обязательно уписать Лучше две перегноя. А что, беру землю с огорода. Ну и что, что там мешало чем-то. Зачем мешать? Опилки тоже уже покупать. На опилок тоже денег. Ни на что денег нету. И хочешь из говна вылепить конфетку. Вот что называется. Ничего не получится. Чтобы рассада хорошая получилась, нужно питательный грунт. Где его взять? У а меня нету. Он Не только питательный, он уже как кирпич. Куда его садить И людям еще? Ну, ну во-первых, ничего не вырастет. Человек подходит, ну, что там. Вот. Вот такие дела. Стаканчики накрутить, это не проблема. Взял целлофанда, накрутил. Это уже пройденный этап. Вот. Дальше что? Вот. Ерунда. Вот такая ерунда. Я не знаю. Рассада не идет цветы не идут, еще под рассаду что-то как-то все равно уже. есть у меня семена, но они мне не нравятся и помидоров, и огурцов не то я сейчас посмотрел по каталогу ну не то вчера смотрел, вечером смотрю помидоры 50 сантиметров, ни подвязки ни посынкования, 50 сантиметров ни, ни палочек рядом, ничего плоды наливаются до 90 граммов ну, чего не брать? Ну, почему я не взял? Я не знаю. И второй нужен момент опустить, допустить. Не то, что он помидора через 120 дней появляется, а там же есть помидоры за... через 70 дней. Вот Посадил ты его, да? Через 70 дней уже помидоры. Ну, почему я не взял? Ведь смысл какой? И цель обогнать других. Потому что будешь последним, то да ты вообще ничего не продашь. То есть, люди тебя просто... Ты будешь еще выращивать, а люди уже будут торговать и иметь прибыль. И все, а там, а там пойдет уже у всех помидоры. И ты выйдешь с помидорами. Здрасте, и вот он я. А я тебе скажут, что нахрена ты вышел? У нас уже и у самих есть. Понимаете, как меня с редиской случилось. Насадил я. Ну, брали сначала, потом перестали брать. Потому что у всех редиска появилась. Надо именно выращивать тогда, когда нету. Но зимой тут невозможно выращивать, конечно. Отопления нету. Вместо пленки желательно поликарбонат, потому что пленка хоть какая она будет холодная. Поликарбонат намного лучше. Еще я заметил, вот на крыше, на крыше, да, он, он весь порыпался в страшном состоянии поликарбонат. А на стенках ничего. Ну ладно, это затенено А тата солнечная, ничего. Все в идеальном состоянии. В идеальном. А тут уже все можно выбрасывать. Я просто хочу ее не выбрасывать, а. Сверху еще накрыть пленкой. Он поликарбонат, хоть старый, порепанный, с дырками там и воду пропускает. Но э -э -э он же функцию свою выполняет. А функция какая? чтобы снег не продавливал. Вот. Взять пленку, светлицу, она очень светлая, как стекло пропускает свет. Сверху накрыть. Для чего? Ну для того, чтобы тепло не уходило и <coughs> воду внутрь не пропускало. Еще момент, можно подсказать, что я раньше хвои тут делал, хвои, понимаете, а лучше, конечно, прикрыть, чем каким-то белым полотном, только не из-за спана, Он без уфе его порвет на куски, меня рвало, лучше что-нибудь такое, типа агроволокно какое-то белое, ну, плотность, скажем, 60 грамм на метр квадратный, и будет э, притенять хорошо. Сетки притеняющие, я, я вообще даже не беру к рассмотрению, потому что, что значит сетка, я, это вот такая сетка, ну и сколько она задержит, 1% света, ну 10%, на хрена нужно, это лучше, я вот таким слоем ложил хвою, сверху, все, прекрасно, ничего не тянулось, вполне хватит летом, сколько там, часов солнца светит, 18 часов, причем яркий свет, <кх> у меня была не армированная пленка, а просто пленка, Которую я снял, потому что она порвалась. Двухсотка даже была. Ну и все. Вот. А тут можно много говорить. Вот это зачем? Ну, надо, надо шифера делать. А это деревяшки Коля, зачем? Ну, нужно или по-другому делать. В принципе, по-другому. Или, во всяком случае, если в такой принцип поставить, то вместо деревяшки нужно, чтобы железную арматуру забивать туда. Вот. Потому что все эти деревяшки, вон как Выпирает Из земли Вот так вот Ладно, пойду работать 28 марта Вот такая вот панорама Я в теплице Какого-то черта вынес Приходится на ночь заносить Потому что ночью Ниже нуля бывает там И минус 5 И не смотрел, сколько сегодня было ну, Еще минусовая температура И утром выходишь Земля как корочка На сегодня что? Регист посадил. все. Не боюсь. Не боюсь. Потому что было минус 7 в прежние времена. И ничего. Вырос он. Но это не здесь, а на грядке. Значит, что? Приходится выносить, чтобы электричество не тратить. Во-первых. Во-вторых, чтобы цветы получали именно солнечный спектр. Понимаете, лампочка никогда не даст столько энергии и такой естественный для цветов фон. Тут они вялые какие-то меня под лампочками, бледные, сюда вот выношу. И сегодня пролетел. Что-то тучки-тучки, там морозь какая-то, было плюс 16, но я думаю, будет все больше и больше. Это в 11 было плюс 16, я думал, ну, до 20 дойдет, доходило уже до 28 а ну нет, тучки нашли, сейчас плюс 10, я думаю, еще заносить что ли? Черт, что? Нет, и что я делаю? Задолбался выносить, заносить, выносить, заносить Хотя их тут немного, ну, полчаса выносить Потом вечера полчаса заносить Это да седа бессмысленно, тупая работа Единственное, что я говорю вам, ребята Неотапливаемая теплица, вот такая вот, это не теплица еще кто-то пальчики вниз ставит. дайте в жопу. Пальчики ставить. Вот приходится... Вот. Поэтому что делаю? Вот. Э, у меня с Астрой был неудачный опыт. Ну, не, не всходит. Почему? Ну, буду разбираться, в чем дело. Повторно садить. Вот такая Астра. Вот. Это я показываю хорошие всходы. Вот. Ну, я согласен. Это хорошие всходы. Это из-под кетропакета использую. Использую. М -м -м -м. Ну вот так вот было и зашло Ну нормально сходы Остальные-то погибли Вот так вот Сколько погибло Ну где-то пассив 10 вообще ничего не зашло Нормальный ход? нормально. И вот даже вот эту пачку я посадил 50 штук астры вот такой вот А взошло 25 То есть 50% и нету Ну ладно Они же копейки стоят вот это. вот это стоит рублей 14 14 рублей, а семян там где-то 130 штук. Не знаю, пересчитал. И тут еще остались. Еще остались, потому что заклеена Значит, там внутри что-то есть. Вот такой вот выход. Ну, хорошо. Дело в том, что 14 рублей я заплатил, но пусть почта взяла свое. Пока дошло, пачка стоит 20 рублей, но там 130 штук. Пусть половина не взойдет. Вот посчитайте. Да я... Да я, Если все нормально Вот одну астру Она вырастет Вот такой вот будет И я продам ее ну, за 100 рублей И это будет хорошая цена Я думаю За 100 рублей Даже если можно выгода брать Пачку В которой 130 штук Если из этой пачки 130 штук Даже одна взойдет Получается что 20 рублей заплатил А ну, продавая за 120. И тогда чистыми 100 рублей будет. Нормально? Ну, нормальный ход. Вот. Что я делаю? Ну, задолбался. Заносить, заносите И... Хочу попробовать что? Посадить их. И тут как бы по агротехнике сколько там? 25-30 сантиметров между ними. А я буду садить... Вот, у меня нож. Прохлю. Вот здесь вот... 13 сантиметров. Вот через 13 сантиметров я ее буду садить. Вот, и посмотрю. Сейчас температура почты почвы плюс 5. Ну, хорошо бы, плюс 15 хотя бы было. Плюс 18, 20, вообще хорошо. Ну, нету. Ну, я думаю, больше будет, дальше больше. М -м -м. Нет, ну все-таки меня теплица, лень теплица. Вот, э -э вот там, где песок, я посадил редис. Ну редису ничего не будет, я думаю, а песок для того, чтобы как бы маркер такой, маркер, где чтобы туда не залезать. И вот буду садить, вот здесь вот на пробу, на пробу посажу отсюда, сколько влезет. Потом посмотрю, дня там 2-3 пройдет, если не погибнут, ну буду остальные садить, буду все садить. Ну садить это бессмысленно, просто это хорошо, если у меня мало цветов, а если больше а ведь, зачем я редис посадил? Ну, потому что нельзя в эту землю садить. Плюс 5. Ну, не рекомендуется по охотехнике вот этой садить в середине мая. Сегодня 28 Чего? Я говорю, марта. Март. 28 марта. Потом апрель. Потом еще. Это полтора месяца мне ждать. Полтора месяца выносить, заносить? Да ну нафиг. А чем я теплицу устроил? Я говорю еще, ребята, от... Не отапливаемая теплица. Это не теплица. Тут ничего нельзя вырастить. Ну, может, ты раньше на неделю вырастешь что-то, огурчик или... Ну, что такое неделя? неделя это ничего. Единственное, что вот здесь вот, как я уже в прежних роликах показывал, хорошо сушить одежду. Вот у вас есть жена? Ну, пусть тут тут Веревку натянули, пусть сушат. Очень хорошо. Даже сейчас, да. Жарко даже бывает. И можно в майке работать уже. Хотя снег там лежит тает. И дождь идет, и ветер не дует. Отлично. Вот. вот здесь вот сушить одежду очень хорошо. Очень. Намного лучше, чем на веревке. Потому что зашел сюда. Здесь также будет тепло. Но только если дождь зайдет, уже можно не бояться куда-нибудь пойти в магазин или в гости. И пусть дождь идет, а тут ничего не будет. Ну вот. Так вот, посажу я, да. Если будет у меня удачно все, все высажу. И уже у меня проблемы и, как бы и уйдут. Вот я смотрю, вот она светит надо и день, и ночь, иначе вытягивается, перетягивается. Ну, между прочим, плюс 10, а рассады ей ничего не будет, но она не погибнет, рассада. Она не погибнет. Но зато света сколько. Она в себя, естественно, нормального солнечного света, который ей естественный который нужен под которой она собственно адаптирована и э, произведена Богом вот астра это произведена именно вот именно солнечный свет нужен там какие-то фитолампы блядь краски так что ну если получится то сниму есть вот неудачно вот неудачно ну что это я вообще буду отказываться я их много взял э, сортов наверное может 20-30 на пробу. И вот я попробовал. Вот. Вот это можно брать. Вот это можно брать. Вот это можно брать. Хорошо. Мощная, крепенькая рассада. А это что? Вот это что? Вот знаете почему тут нету ничего? Ведь это тут одно и то же. Это вот какие-то бледно. Зеленые какие-то не знаю. В одинаковых условиях рядом стоят. Вот рядом. Вот это стоит говно. И вот это. Вот разница есть? Можно так посмотреть визуально? Колоссальная разница. И тут вот, ничего не взошло. Почему? А то тут вот, не присыпая, а тут присыпал чуть-чуть пол сантиметра, А может и меньше. <смех> не растет. <смех> Надо посмотреть, что это за цветок. Вообще нужно подписывать, подписывать, подписывать. Писарем нужно устроиться. Во. Писарем. И тогда все будет хорошо. <смех> вот это вот могу показать вот это смородина вот но дело в том что прошло две недели в вот таком состоянии а корней то нету понимаете и что плохо что она постоит постоит, корни не не пустит и может загнуться ну так буду смотреть дальше а вот это мой первый удачный опыт за или просто лютика остальные загибались почему а Ау... очень хорошо заботился я о них прямо пылинки сдувал вот поэтому не все загибались М -м. А конкретно, ну, просто много было воды. Я так понял, что в воде они, знаешь, приходят сухие, как вот Думаешь, воды ж нужно больше. Ну, и все, погибали. А это вот чуть-чуть воды. Чуть-чуть воды, и я их просто в землю не ставил. Иначе, если его полностью в землю погрузить, вот они у меня пропадали. А я просто помочил землю и просто поставил. Еще. А сверху целлофан был. Вот. Она стояла, стояла. Корешки впитали в себя. Просто они сами по себе впитывали. Как вот э, туалетная бумага впитывает воду, так вот и корешки впитывали в себя. Впитали и все. Я посадил вот прямо чуть-чуть влажную землю. Именно от переизбытка воды они меня загнивали, пропадали. И корешки вот, они же вот так как осьминог. И все разваливались, отваливались и все. Чуть-чуть а воды. Чуть-чуть нужно воды. Буквально каплю им нужно. Тогда будет хорошо. Почему таких цветов нету в продаже, я не знаю. Между прочим, так на картинке хороший, красивый цветок. Мне картинку не дали. Они там в магазине продают просто вот такая вот коробка у них и просто насыпана там. И картинка одна стоит. Как они там берут, не знаю. ну дали без картинки. Короче, белый, красный, желтый. И такие цветки большие. Довольно никогда у меня их не было. Но это смотрю, вот э, э, я просто, да, будет расти. Он, он сколько там и точки роста есть. Я просто думаю, лучше всего почему-то никто не делает. Вот здесь вот присыпать все это мокрыми опилками, чтобы не было пересыхания почвы. А также вообще все, вот что это за сухая почва? Вот что это? Советует э, брать. Э, кокосовое волокно для того, чтобы земля была рыхлая ну да если денег много, то бери вот кстати, хорошие всходы тоже они это вот, опять же, полови... почему я целлофан не убрал потому что еще там есть еще там есть, главное в принципе, имеет смысл вот их пикировать не вот эти пикировать, которые все вылезли, его уже больше не будет, а вот эти. Вот половина вылезла, а половина чего-то ждет. Какие-то заторможенные. Вот эти вот сейчас я, наверное, тоже сделаю. Именно вот эти. Потому что их вытащу, им целлофан не нужен уже. Вот их и вытащу, посажу сюда. А вот тем, которым целлофан нужен, то есть большая влажность, вот они и пусть постоят и вылезут иначе сейчас целлофан уберешь ну да этим хорошо больше света вот а, а тем уже плохо им нужна влажность а целлофана нету значит влажности нету и, все. и они так и, и и не вылезут из земли а мне это не нужно а вот, вот дело в том что взялся я за астры почему астр у нас нету в продаже у нас уже 7 цветочных магазинов. О чем это говорит? О том, что цветочный бизнес выгоден. Да. Цены, сейчас посмотрел, от 30 рублей за тюльпан. Тюльпанчик такой, не раскрывшийся, ну или полураскрывшийся. 30 рублей. Значит, в основном, в основном роза, роза, роза где-то 80% розы. Розы у нас идут 100 рублей, 150-180. Вот. Потом идет Хорризон Тема. Где-то 220 рублей. И самое-самое это дорогой, это сегодня увидел, как он называется, это. чуть из головы вылетело. Лилия. Лилия, полураскрывшаяся или не раскрывшаяся. Значит, 5-6 цвет бутончиков, а цена 460 рублей. Вот, и я вот сейчас на распути. Вот как что-то хочешь делать, сразу раз какой-то тормоз. Дело в том, что хотел лилиями заниматься. И я знаю, где взять луковицу лилию по 46 рублей. Сейчас захожу в магазин, если она 460 рублей. Причем с одной луковицы он же не один цветонос вылезет, а ну, если пять цветоносов, и ты купишь за 46 рублей. Ну, однако, да, можно и потерпеть там. Я не знаю, сколько она вылезет, лилия. По-моему, ей из луковицы два месяца, она вылазит. Ну, пусть два с половиной. Это хороший бизнес. Но на вот это тоже у меня получается вот вот чем я на распутье и думаю может сразу по двум дорогам двигаться вот когда идет путник и приходит до развилки дорог оно налево направо прямо вот и не знаешь куда идти а тут то можно всем заниматься то есть и э, семенами все эти цветы и луковицами о э, знаете в чем большая проблема в том что нет денег а кредит брать опасно. Почему? А вдруг не пойдет? Вы знаете, я сейчас покажу вам. Вот, кстати, луковицами э, лютик я брал. Никогда. Где-то раза три начинал, все сгнивало. Ну что. Вот. Конкретно полили. Ну вот лилия. Вот. Это когда все хорошо, то хорошо. А вот она вот. А где бутоны? А бутонов нету. Она как то вялая, и лист скрученный. А что ей надо? Она мне не скажет. Наверное, потому что чем-то опрыскал. А чем опрыскал? Я уже забыл. Так, так, так. А вот Лилия. Лилия с чешуек. Вот. Ну, она не зацветет. Я думаю, в этом году. Это с прошлого года. Ну, будем смотреть. И, по-моему, я допустил ошибку. Опрыскал. Даже не опрыскал, а полил. И полил я, черт его знает, но я грешу на атлет. Атлетом как полешь, блядь, все, становится колом. Ну, там же я не только атлетом поливал, и другими удобрениями. чего Нужно записывать. Я там хоть записываю, хоть не записываю, это все похер. Ошибка в чем, я вижу, сажу мало, надо много садить. Вот когда посадил вот такую грядку Одним чем-то Одним, допустим, одними лилиями Там одни астры Там одни там, ну пусть кактусы Вот И начинаешь, поделил вот так вот И начинаешь поливать Этим удобрил, допустим Нет, ну скажем Полил атлетом Этот Полил каким-нибудь Азофоской Тут суперфосфатом и там Агриколы полил Вот так вот оно поделенное Когда много И вот видишь, там вот такая вот зашло. тут ни хрена не взошло О, делаешь выводы И все это нужно снимать на видео Потому что потом просмотрел И все вспомнил, записывать хрена знает, я, ну я записывал Ну и что Читаешь, блин Нет, ну все понятно, там даты Все такое, Конкретно не видно. Не могу вспомнить, как это все конкретно было. А так вот снимешь, и все видно. Вот здесь тоже видишь. Вот мой градусник. Вон мой градусник. А температура... Температура... Сейчас посмотрим температуру. Температура у меня 10. Нормально. Температура обед. Пора обедать сладкий палку дрявый клен. А вот это моя редиса вверх ногами написал. Это какой-то. А, просроченный тут. В том году. Ну, думаю, что-то зайдет. Просто я всю пачку туда захерачил. В 2-3 раза больше, чем надо. Тут вот у меня редис. Тут редис, там редис. А для чего я, собственно, теплицу построил? Единственное, что вот ошибка это не единственная ошибка не единственная вот ходишь в сапогах ну, земля оттаяла начинает чавкать хотя тут был слой вон такой вот слой иголок но уже иголки туда в землю ушли и затоптались и ходишь и что-то нужно делать надо как-то ну, В принципе выход какой поднять да и все не в том что ведут когда дожди или просто грядку когда обильно поливаешь Вода что, прошла вниз, ну а куда идти? Она, она вот сюда и стекает. Вот прямо лужи. Вот тут вот лужи было в том году. на чем-то засыпать. Денег нет. Вы же мне не кидаете на ютубе деньги. На что я выпишу деньги? Вот, кстати, бочка с водой. Посередине. Это талая вода. Талая вода из лужи. Вон мой градусник плавает. Потому что это очень полезно такое изобретение. Ну, тоже плюс 10 поливать нельзя. Ну, думаю, нагреется. Собственно, получается, что температура воздуха плюс 10 воздуха. Ну, и это будет плюс 10. Будет 25, ну и здесь будет 25. Все хорошо. Буду поливать с леечкой. Так. Все.